Сферу влияет э, Венера в Близнецах на каждого из вас. Приветствую вас, Львы и Львицы. Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни перед движением Венеры по знаку Зодиака Близнецы. Для вас Близнецы непосредственно связаны с домом друзей, домом больших коллективов, и этим Близнецы. Это Венера по близнецам будет идти период с 9 мая по 1 июня. Ну что ж, как себя Венера будет вести? Она в предыдущих три недели была в Тельце, была очень нежной, была мягкой, была гармоничной, такой, знаете, присыщенной, что ли Венерой. А теперь она вдруг станет очень активной, любознательной, кокетливой очень такой активной, и она принесет необходимость вам пообщаться со своими друзьями, а также принесет вашу повышенную активность в коллективе, в котором вы трудитесь, в котором вы работаете. Ну, поскольку для вас стихия воздуха, она очень близка, то можно подразумевать вашу повышенную активность в данной сфере. Ну, давайте сейчас... Посмотрим более подробно. 11 мая произойдет новолуние в Тельце. Для вас Телец это десятый дом. Он связан с карьерой. Тут тема может быть, вы знаете, закрытие каких-то старых вопросов. Может быть перемены с одного места на другое перейти. Можете что еще сделать? Ну, я бы сказала так, что если вы планируете переход с одного места на другое, либо повышение подложности, то подождите до 11 мая. Ну, тем более там праздники, все равно будет некогда этим заниматься. После 11 числа планируйте старт всех ваших главных начинаний, связанных с карьерой. 14 мая произойдет интересный такой аспект – он произойдет в вашем доме, отвечающем за деньги партнеров, за кредитную сферу, за сексуальную сферу, за какие-то глобальные трансформации в жизни. Сюда зайдет Юпитер, это знак Рыб. Здесь уже давно находится Нептун. Нептун, он, знаете, он дает некоторую такую запутанность в делах, непонимание, что происходит. А Юпитер, он наоборот, выводит все тайное на поверхность, дает разрешение ситуации. То есть, когда человеку открываются какие-то истины, когда ему становится что-то понятно. Кстати, по Восьмому Дому для вас это еще тема эзотерики. Будет интересно, может быть, кто-то из вас окунется в мир эзотерических знаний. ну Станут активно интересоваться этой сферой. Это сфера глубокой психологии, познания самого себя. Здесь, знаете, еще что может быть? Здесь, ну, вот я смотрю, рыбы это вода, вода. Может быть захочется кому-то ну, здесь опасность от воды. Хотя Юпитер, знаете, он притягивает, притягивает к себе воду. Ну, для вас пока, пока эта сфера будет нейтральная. вода жидкости может быть захочется выпивать больше Ну, обратите внимание на такие моменты может быть с 16 мая формируется гармоничный аспект между венерой и сатурном сатурн для вас находится в зоне партнерства и а Венера в зоне дружбы. Ну, тут такая ситуация. Во-первых, укрепление, улучшение взаимоотношений со своими партнерами, нахождение общих, общих каких-то знаменателей, перехождение к общему компромиссу, улучшение всех текущих дел. С любыми вашими партнерами, не только по браку, но и по бизнесу в том числе. Обс хорошее время для обсуждения важных вопросов, имеющих отношение к деньгам, к недвижимости, к карьере. В общем-то, все, что касается ваших взаимоотношений с друзьями и взаимодействия с коллективами, с партнерами, то вот с 16 мая по 20 очень благоприятный период. Кстати, это еще благоприятный период для того, чтобы оформить свои отношения. Вообще, для юридического оформления каких-либо договоров. С 23 мая Сатурн становится ретроградным. Поскольку он у вас находится в зоне партнерства, то какие-то вопросы, связанные с вашими партнерами, они могут немножечко подвиснуть. Что-то может откладываться, переноситься. Что-то может двигаться с большим напряжением. Ну, вот как-то так. И так оно будет до 11 октября. Пока Сатурн снова не станет прямым. С 25 по 30 мая. Давайте посмотрим с 25 по 30 мая. Венера будет формировать вот такой чудесный аспект с Меркурием. Меркурий это движение, Венера это гармония. Все вместе в соединении они дают дипломатию, дают красоту речи, изысканность речи, изысканность движения. То есть это благоприятный период для того, чтобы завоевать себе как можно больше очков в том коллективе, в котором вы находитесь. Вы будете буквально окрылены. С красноречием, вы будете всем нравиться. Ну, в принципе, вы львы, а вам нравится блистать на сцене, будете обращать на себя внимание, у вас все будет очень легко получаться, будет находиться нужная информация, которую потом будете смело использовать в своих целях, в своих планах. В общем, там период очень благоприятный для того, чтобы взаимодействовать в больших коллективах. Главное, не сидеть на месте. Для выступлений, для любой творческой деятельности, в том числе и, и тут есть один такой нюанс этого вот соединения, оно формирует негативный отрицательный аспект к Нептуну. Ну, в чем он отрицательный? В том, что вы можете иметь какое-то преувеличенное мнение или о себе, или о той ситуации, которая будет происходить с вами. Для творческих личностей. Для выступления аспект благоприятный, но в том плане, чтобы, может быть, если вы думаете, что вы сможете как-то заработать на этом, то здесь маловероятно. Более того, любые сексуальные знакомства из вашего окружения, они могут из вас, ну, для вас потом обернуться разочарованием. Также это неблагоприятное время для того, чтобы брать кредиты ну, или давать кому-то в долг. Тут то тоже разочарование. Вообще, если риск каких-то, знаете, неожиданных больших трат, будьте, пожалуйста, экономнее. Хорошо. Что еще можно у вас сказать? Угу. Необходимость быстро действовать и принимать решения в экстренном порядке может коснуться тех львов, которые родились в период с 1 по 8 августа. На вас еще немножечко негативно воздействуют Уран! Ну ничего, через пару неделек он переместится чуть дальше и с вас сойдет это карма. Тем более, видите, здесь уран формирует к Сатурну отрицательный аспект, так это партнерство 7, 8, 9, 10 вы знаете, такое впечатление, что у вас как-то по карьере все может сложно двигаться или какие-то постоянные перетрубации в зоне карьеры могут происходить, а тут у вас еще и соблазны деньги нужны, власть интересна вот не идите за соблазнами, иначе можете потерять, лучше знаете в вашем случае пока лучше цениться в руке чем журавль в небе Хорошо, ну и замыкает наш месяц 30 мая, Меркурий становится ретроградным в, вашей, в вашем 11 доме. То есть ваша зона друзей становится активной на ближайших три недели. Идет возврат к каким-то старым проблемам со своими друзьями, что-то нужно будет с ними дорешать. Что-то повыяснять, найти какие-то компромиссы, а может быть с кем-то вообще разойтись. Ну и также это период творческой работы в коллективе, но с тем коллективом, с которым вы давно знакомы. То здесь ничего нового нет. Ну что ж, на сегодня астрологический прогноз мы закончили. И сейчас переходим к картам Таро. Они нам подскажут более подробные события, которые будут происходить с вами в основных сферах вашей жизни. Итак, как окружающие будут воспринимать представители знака Зодиака Лев в период с 9 мая по 1 июня. 8 жезлов очень активно. Можно сказать, что вы будете успевать сразу в нескольких делах одновременно, постоянно будете находиться в каких-то поездках, передвижениях, очень будете активны, страстны, импульсивны в принятии своих решений. Хорошо, а что же ожидает Львов в финансовой сфере? Давайте посмотрим, что с вашими денежками. 8 мечей. Ну, непонятно, что происходит. Вам, конечно же, не хватает. У вас есть тревога, есть переживания. Что-то вас до конца не устраивает. Ну, давайте уточним. Ага. Есть варианты по двойке жезлов. Вы рассматриваете еще варианты. Вам недостаточно одного варианта. Вы ищете еще. Вам нужны деньги. Деньги. Вы ищете союзника, и вы его найдете в лице короля жезлов. Это овен, это лев, это стрелец, это может быть скорпион, человек предприимчивый, который имеет свой бизнес. Но вы знаете, не факт, что он еще и согласится. Вы-то его найдете. Ну да, перемены произойдут. Перемены произойдут, да, будет с этим человеком совместный проект по этим картам. Вот он. То жезлов ⁇ это новые дела, начинания, суд, это перемены, возрождение. Такое впечатление, что вы этого человека знаете. Возможно, вы с ним были, ну, не контактировали какое-то время. Но теперь воссоединитесь для реализации каких-то общих планов. Хорошо. Что же вас ожидает в работе и карьере? <связаво> что ожидает представитель знака Зодиака Лев в работе, в карьере? Пятерочка Пентакли. Ну, будете зарабатывать деньги. Будете, будете их тянуть, зарабатывать своим привычным способом. Здесь вроде как ничего нового нету. И есть указания на возможные варианты. Смотрите, у вас вы ищете варианты. Ищите варианты. Вот так это все дело выглядит по восьмерке жезлов и шестерке пентаклей. Знаете такое впечатление, что вы ищете компаньона, причем очень быстро, очень активно ищете себе еще кого-то. Ну, судя по всему, вы найдете в лице короля жезлов. Теперь что еще? Ага. А может быть кто-то хочет поменять место работы? Давайте спросим благоприятное ли время для того, чтобы менять место работы, ну, либо трудоустроиться на новое. Нет, оставайтесь пока на том месте, на котором вы ездите. Те, кто ищет, ну, соответственно, ситуация пока подвешенная. Давайте спросим, что ожидает семейные пары, ну, либо те, которые уже сложились давно, в которых отношения уже крепкие, стабильные, достаточно длительное время. Солнце, ой, ну здесь радость, счастье, праздник приятные какие-то события будут происходить в вашем доме, в вашей семье. Можно сказать, что ваша семья это то место, которое будет ваш радовать, ваш дом. Вам там будет очень нравиться находиться все это время. А давайте спросим, что ожидает в любви представителей знака Зодиака Лев? Что ожидает Львов в любовных взаимоотношениях? Давайте спросим. В любви. Опять король жезлов, огненный король. Ваши же стихии. Это овен, лев, стрелец, а может быть скорпион. Ну или, в принципе, человек, который очень темпераментный, очень активный, завоеватель. Хорошо это для женщин. А если спрашивает мужчина, для мужчин что? Что у мужчин? А мужчин отшельник, мужчины, наверное, заняты работой. Что-то мужчины не настроены на любовь, на взаимоотношения. Хорошо, давайте спросим, что ожидает в сфере здоровья представителей знака Зодиака Лев. Что ожидает любовь в сфере здоровья? Мак. Маг. Ну, здесь можно сказать так, что или же по здоровью все хорошо, или же вы будете предпринимать какие-то активные действия ну, для его улучшения. Ну, по крайней мере, да, здесь хорошие карты по четверочке жезлов, по здоровью все должно быть хорошо. Ну, как минимум, если даже и привалили, то будет выздоровление. Что ожидает? Ну, не так. Главный совет для представителей знака Зодиака Лев. Какой будет главный совет в данном периоде для представителей знака Зодиака Лев? император смотрите, это указание на то, что вам нужно отстаивать свои границы отстаивать то, что вы имеете удерж... на, на удержании и ничего пока не менять Также то, то есть если вы заняты каким-то бизнесом который у вас есть на момент здесь и сейчас вы его продолжаете работу не меняете семью не меняете мужчину не меняете партнеров компаньонов не меняете вот так это выглядит ну там приходит кому-то король жезла да и здесь есть также еще указание ой боже вот у вас вообще есть такая прекрасное сочетание выпало Указание на то, что у кого-то появится в окружении мужчина, который может стать вашим покровителем. Это и для мужчины, и для женщин. Здесь финансовая сфера просматривается. Мужчина при деньгах, при положении. И занимает какую-то очень важную должность, высокую. Может относиться к земной стихии, но не обязательно. Это козерог, дева или телец, но вы можете смело рассчитывать на поддержку этого человека по вот этой карте Трочка Пентакля, она говорит о том, что вы с ним договоритесь ну что ж на сегодня все, благодарю вас за ваши лайки за ваши комментарии, не забывайте меня поддерживать и до встречи в следующих прогнозах